Please welcome Emperor Blue Corner, a fighter from Argentina, Dario Germán Palmaseda. Добрый вечер! Первый канал начинает прямую трансляцию из Челябинска. Сегодня мы станем свидетелями масштабнейшего боксерского шоу, которого, пожалуй, Россия еще не видовала. На наших экранах первая пара боксеров – это «Аргентинец». Дарио Герман Балмаседа, и будет он противостоять российскому боксеру Евгению Романову. Ну а главное событие сегодняшнего вечера – это супербой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Российский чемпион Сергей Ковалев будет защищать свой пояс от притязаний молодого и дерзкого британца Энтони Ярда. Сегодня вместе с вами за событиями в Челябинске будут смотреть ваши комментаторы. Я Александр Садоков и экс-чемпион мира по боксу по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Трост. Челябинск по-настоящему живет боксом последние несколько дней. Здесь царит настоящий ажиотаж. Весь город оклеит афишами предстоящего боя. Евгений Романов! Ну и сейчас Евгений Романов, российский боксер, выступающий в супертяжелой весовой категории, появится здесь под сводами арены «Трактор» в Челябинске. Здесь свои матчи проводит хоккейный отременный клуб «Трактор». Но сегодня здесь по-настоящему жарко. Лед растоплен. Евгений Романов, российский боксер, выходит в ринг. Евгений Романов это очень известная персона, прежде всего в любительском боксе, мастер спорта международного класса, долгое время был в сборной России, но как-то не везло Евгению, по-настоящему больших высот он там не добился, все время был вторым номером, проигрывал и Роману Романчуку, и Александру Алексееву, Егору Михонцеву в общем, все время находился кто-то, кто Евгению мешал себя по-настоящему э, проявить. Но был один действительно звездный час у Евгения и Шлейф. От этого события тянется до сих пор. Однажды он нагоутировал Диантея Уайлдера, нынешнюю суперзвезду профессионального бокса. супер супертяжелом весе этот чемпион по версии WBC, непобежденный в профессионалах. Так вот Евгений Романов ну, нечто потрясающее там сотворил, размазом буквально Уайлдера по рингу. Однако с тех пор прошло много времени. Уайлдер теперь чемпион мира по профессионалам, бронзовый призер Олимпийских игр, а Евгений Романов сражается в третьем по значимости бою вечера здесь в Челябинске. Он, он не молод Александр, но за его плечами большая действительно любительская карьера, как вы уже отметили И мы хотим сказать главное, что у Жени Романова есть удар Удар, который все знают, который все опасаются Может быть не самый быстрый, может быть не самый большой боксер в супертяжелом весе Но очень опасный, опытный, хорошо обученный и с прекрасным правом ударом да, действительно, правая рука у Романова просто фантастическая. Нужно здесь также оговориться, что с 2010 по 2016 годы Романов не выступал. Взял паузу и вот уже на протяжении трех лет развивает свою боксерскую карьеру. О том, как это он делает, сейчас мы частично узнаем из представления бойца. 183 сантиметра вес, 102 килограмма, 700 граммов. Профессиональный рекорд. 13 боёв! Во всех одержанной победы девять из них Накаутом! The fighter and the race corner is from Valgorod, Russia! He is 34 years Итак, провел Евгений Романов 13 поединков в качестве профессионала к настоящему моменту, во всех одержал победы, 9 из них закончил нокаутом. Это как раз информация, прекрасно иллюстрирующая ваши, Георгий, слова о жесточайшем ударе, которым обладает Евгений находится в такой в активной фазе сегодня он очень много проводит спарингов. я был а, в его лагере а, в москве видел его спарингим а, ездит в америку как раз вот а, свой первый этап okay. по моему он и начинал к этому бою в америке так что очень хорошо готов к этому поединку и мы его ждем с рефери боя виктор Банин сейчас дает предматчевый инструктаж Бросается в глаза, что у Романов в хорошей физической форме, потому что нередко мы видим, что супертяжи ну, не всегда бывают такими поджарами. Да, Женя Окей. в этом плане выглядит замечательно. Пару слов о его сегодняшнем сопернике. Дарьо Герман Балмаседа, аргентинец, 34 года, ровесники, кстати, боксеры. 38 боев провел он в качестве профессионала. Здесь, нужно сказать, несоизмеримо больший опыт он имеет, но опыт этот с переменным успехом, Реализован для аргентинца. Дело в том, что 19 побед при 17 поражениях имеет аргентинский боксер, а также 2 ничьи. Но бьющий из 19 побед 13 нокаутом. Итак, смотрим. Повыше аргентинец. Но Евгений, нужно сказать, очень часто сталкивался во время любительской карьеры с ребятами, которые превосходили его в антропометрии, поэтому здесь он... Как никто умеет обращаться со своими габаритами и обращать их себе в плюс Я даже больше скажу, мне кажется, Евгений любит и, ну, по сути, вынужден боксировать всегда с высоким Потому как, повторим, повторимся еще раз, он не, не самый высокий, далеко не высокий супертяж Поэтому зачастую его спарить партнеры его а, соперники, они, скорее всего, скорее выше его ну, для этого есть замечательный правый кросс у Жени И левый сбоку, и, в общем-то, средняя дистанция да, богатый арсенал имеет евгений повторюсь это человек многие многие годы находившийся в сборной россии по боксу что уже само по себе является знаком качества поддавливает на первых секундах боя евгений романов но ну, опять же привычно нам видеть его работающим именно в таком стиле очень плотно стоит на ногах и пока конечно же он просто пытается понять на что же способен аргентинец попал мне показалось, что так замахнулся сильно Балмаседа, что потерял баланс, но да, нет. Женя, похоже, на встречу удар ударил, который мы даже не заметили очень быстро. Либо джеб, либо левый сбоку, и надо посмотреть на повторе. Готов Балмаседа, но как-то все сразу не очень для него начинает складываться уже с первых секунд. Вообще хочу сказать э, телезрителям, что школа аргентинская очень сильная, и ребята из Аргентины бьют действительно тяжело. Я боксировал с аргентинцем, и многие подтверждают, что второй нокдаун присаживается на колено. Разводит э, руки почему-то аргентинец, э, как если бы было какое-то нарушение правил со стороны Евгения, но нет, все по правилам. Присел на колено, Отсчитан Ос нокдаун. Да, осталось 45 секунд, но нужно хотя бы достоять до... Начало второго раунда, до конца первого. Да, хотелось бы, чтобы Евгений провел побольше времени в но... на встречу левый Джеп. и Третий аргентинец на полу. Согласитесь, не выглядят сокрушающими эти удары, но, но... хватает это для того, чтобы аргентинец... Трижды оказался на полу, но и слышим мы, как переполненная Челябинская арена встречает победу Евгения Романова. Мы сидим у ринга, друзья, видим все и видели, как демонстративно аргентинец выплюнул капу, показывая всем нам о том, что он больше не хочет продолжать поединок. Очень жаль. И я думаю, что Евгений Романов в некотором смысле тоже огорчен. Несомненно, ему приятно, что он победил, победил быстро. Но, я думаю, хотелось он попробовать ему свои наработки, которые были сделаны в тренировочном лагере, обкатать себя, возможно, продышаться в преддверии больших боев. Но казалось, вот так. Я думаю, что хоть сейчас Евгению давай второй бой, и он готов мне сложно, мне кажется, он даже не размялся по большому счету. Он, ну сколько он ударов выбросил, темп был невысокий. Он сел, что удары бил, он их попадал, вот. Но и было немного, и по сути хотелось бы в таком вечере видеть Романова в большем действии с лучшим соперником. Но мы говорим, у него тяжелые удары, мы это обсуждали, и уверяю вас, аргентинец наглядно показал. Ну, вот сейчас мы видим повторы э, удачных действий со стороны российского боксера. Но, опять же, ну, нет э, впечатления, что здесь... Э, что аргентинец хотел э, проявить характер и сильно-сильно себя показать. Да, очень я думаю, спокойно, что... Очень спокойно, да, очень спокойно. Э, сила притяжения здесь работала очень сильно для аргентинца. При малейшем контакте присаживался он на колено. Мягко говоря, не вышел зарубаться, как принято говорить у боксеров. Решил на легкой волне завершить бой с наименьшими для себя последствиями Дарьо Герман-Балмаседа. Я думаю, что довольно быстро он понял, насколько тяжело бьет Евгений и решил не доводить. Технический нокаут Евгений одерживает победу в этом поединке. Но все же мы должны сказать, что Евгений готов к большим поединкам. Он высоко очень стоит в мировом рейтинге и в мировых федерациях. Поэтому ему нужна, конечно же, сильнее позиция. Мы это четко понимаем и надеемся, что следующий поединок будет намного серьезнее, намного ну, сильнее. Как вам кажется, если размышлять на волне вот такой быстрой победы и, возможно, выдавать желаемое за действительное, поединок реванш спустя годы Романов Уайлдер возможно ли Евгению добраться до этого уровня? да почему нет нет ничего невозможного и я глубоко уверен если Женя Романов будет будет, будет иметь серьезную оппозицию да не такую как мы сегодня видели в лице аргентинца я глубоко уверен что он может стать как минимум свободной защитой иметь против Уайлдера Шашлычок соус.